Так что сегодня главные мои слова – свободу Навальному, свободу политзаключенным, свободу всем осужденным неправосудными путинскими судами. Так что весь мир вот сейчас затаил дыхание, но ждет он не послание Путина, он ждет его смерти. Послание Путина мало кого интересует, интересует, чтобы не было этого самого Путина. Я уж не буду читать его присягу, да, который он должен. Вообще, давайте прочитаем. Клянусь, президент России при вступлении в должности присягу принимать. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека гражданина. Это Задорнов, что ли, писал для Путина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность, целостность государства, верно служить народу. Народу. То есть, Путин все делает с точностью наоборот, и я, в общем готов доказать это прямо здесь и сейчас, и в любом суде, в любом трибунале. Ну, Байден назвал Путина убийцей, а, в общем-то, Путин и есть убийца, и Путин не сказал в ответ, нет, я не убийца, да. Кто делает послание сейчас, вот завтра, федеральному собранию? Убийца. Вор, жулик, убийца, абсолютно падшая личность. Да? И к кому он обращается? К федеральному собранию, к ворам, жуликам, убийцам и абсолютно падшим личностям. Да? Из Госдумы, из Совет Федерации. То есть к своим соучастникам, соучастникам своих преступлений. Это шоу показывает всему народу, чтобы народ думал. Что шобла разбойников занимается чем-то еще, кроме грабежа, разбоя и мошенничества. Да. То есть это послание президента, это послание тирана своим сатрапам и слугам. Кто такие депутаты и члены Совета Федерации? Ну, Я могу сказать, что как только эта власть падет, они все будут привлечены к уголовной ответственности, как враги России. К единицам из них можно будет не применять высшую меру наказания. Только к единицам. Да. И они все, как и Путин с его дружками, являются изменниками, предателями. Самое главное, вредителями, вот слово, которое должно появиться вновь, вредители они, приспособленцы, трусы, люди без совести и души, да, то есть, чтобы они там не говорили, некоторые из них, мы там вот что-то там боремся, мы там против, мы там что-то не голосовали за пенсионную реформу, все это херня, вы полностью способствуете тому, что здесь происходит.